Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала! С вами астролог Марина Скадер. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на декабрь для представителей знака Рак. До 14 декабря коридор затмений, который открыт лунным затмением в вашем символическом 12 доме в знаке Близнецы. Представители знака Рака всегда чувствуют любое затмение, так как этим знаком управляет Луна принимает непосредственное участие в формировании этого астрологического события. Вы почувствуете сильный дисбаланс между вашими сознательными и подсознательными потребностями. Будет сложно сконцентрироваться и принять правильное решение. Поэтому лучше отложить принятие серьезных решений, важные встречи и разговоры. События развиваются совсем не так, как планировались. Для многих раков это время обретения веры, чудес или прозрения, понимания простой правды жизни, когда туман рассеивается и мир предстает четким и ясным. Декабрь для вас это период преосмысления всей своей жизни. Ваше внимание может быть сосредоточено на творчестве, в вопросах иммиграции за границей, общения с иностранцами или тайнах. Как в работе, так и в личной жизни. А быть может, наоборот, какие-то тайны откроются, что-то прояснится и, наконец, обретет четкие рамки, определиться. Марс, планета активности и силы, движется по вашему десятому дому, строит напряженные аспекты к вашему Солнцу. Сложно владеть собой, сдерживать свои эмоции. И это в результате приводит к импульсивным и резким реакциям. Из-за рискованных решений с отрицательным исходом можно дойти до потери доверия у окружающих, следствием чего может стать увольнение с работы, понижение в должности. В первой половине декабря появляется склонность выдвигать слишком большие требования к жизни, к окружающим людям. Хочется в обязательном порядке улучшить свое положение но ваше внутреннее беспокойство может приводить к ошибочным действиям, следствием которых будут финансовые потери. Снижается инстинкт самосохранения, из-за невнимательности повышается опасность несчастного случая, чрезмерная эмоциональная и повышенная конфликтность помешают вам при обсуждении проектов, заключении сделок и договоров. При посещении начальства и официальных органов – Старайтесь не проявлять эмоции. Если это не получается, лучше отложите такие визиты на вторую половину декабря. Это неблагоприятный период для, социальных, для решения социальных вопросов. Но он закончится, и примерно с середины декабря начнется для вас новая жизнь. Более перспективная, спокойная, приятная. В декабре необходимо быть благоразумными и спокойными. Тогда вы избежите многих неприятностей. Будьте осторожны с огнем, колюще-режущими предметами, различными инструментами и химическими веществами. Физическое напряжение и бурные эмоциональные проявления ведут к физическому и эмоциональному истощению. Особенно осторожными должны быть люди со слабым сердцем и расстройствами мозгового кровообращения, так как повышается опасность инфарктов и инсультов. Первая половина декабря не особо благоприятна для работы. Хочется отдыхать, развлекаться, заниматься любимыми делами или просто сидеть и медитировать. Но не хочется идти на службу с ее рутиной. Но ну, проявите осознанность, это конец года, подводятся итоги. И то, что происходит в декабре, очень важно для всех людей. Богат на события декабрь, кроме того, что он завершается важным астрологическим событием, соединением Сатурна и Юпитера в Водолее. Кроме этого, и коридор затмений подводит итоги и готовит нас всех к новой жизни, в новых условиях. Период до 15 декабря хорош лишь для деятельности, связанной с искусством, для тех, чьи профессии требуют творческого подхода. Например, хорошее время для архитекторов, дизайнеров, актеров, музыкантов, художников. Это время романтических встреч и развлечений, и на это тратится много денег. Вторая половина декабря в целом благоприятный период. Подходит для саморекламы. Возможно продвижение по службе, карьера и другие амбиции выступают на первый план. Ваши обдуманные конструктивные действия могут оказать важное влияние на ваше будущее. Напряжение Марса остается, но после 15 декабря его можно реализовать и нейтрализовать через упорную физическую работу. Чтобы привлечь внимание окружающих и тех, кто обладает властью и влиянием, будьте активны, деятельны, и это вам поможет решить самые важные для вас вопросы. Способствуйте своему продвижению или поддерживайте другого человека, его идеи. И в ближайшем будущем вы получите приятные бонусы. Не участвуйте в тех делах, где нужно действовать тайно. Опять же, не вовлекайтесь в те проекты, если не хотите, чтобы о них узнали окружающие. Декабрь, подходящий Месяц для того, чтобы свои силы и энергию направить на творческую деятельность, физическую работу и достижение личных целей. При правильном использовании возможностей этого периода вы сможете многого добиться и достичь хороших результатов. Появляется возможность проявить себя в деле, показать свои способности. В это время вам могут дать ответственное поручение или предложить новую, более высокую должность. В любом случае, в декабре вам придется много работать. Больше во второй половине декабря. У женщин может появиться авторитетный деловой мужчина. Венера движется по знаку Скорпиона. Ваш символический пятый дом будет здесь до 15 декабря что дает вам возможность активных любовных взаимоотношений. Этот период благоприятствует укреплению связи с романтическим партнером или расширению круга знакомств. Но учитывайте, что это коридор затмений. Поэтому только люди, осознанные, способные контролировать свои эмоции, учитывать мнение и интересы партнеров, смогут использовать этот период с выгодой и пользой для себя. Развитие воображения и творческая деятельность могут сделать этот период успешным для воплощения своих замыслов либо в одиночку, либо вместе с партнером. Неприятности могут произойти вследствие чрезмерного потворства своим слабостям из-за поспешных выводов или желания перехитрить, обмануть. С 1 по 21 декабря Меркурий движется по знаку Стрельца в вашем шестом доме. Способствует оптимистическим настроениям. Помогает обрести уверенность в себе и перспективы в профессии. Вопросы повышения квалификации, изучения или применения иностранных языков, рекламу помогут вам в вашем продвижении. 12 декабря Белая Луна, светлая кармическая точка. Входит знак Стрельца в ваш символический шестой дом и будет здесь до 12 июля 2021 года. Дает поддержку невидимых покровителей, стремление и способности к духовному развитию, благодаря чему вы сможете выходить из любых неприятных ситуаций. Актуальными становится разработка и применение на практике новых техник и методик. В целом вас ждет удача в работе. Даже если это не карьерный рост, то все равно большинство представителей знака рака будут чувствовать себя удовлетворенными. 14 декабря. Солнечное затмение в Стрельце в вашем шестом доме. Чего бы ни коснулись перемены затмения, это значительно повлияет на ваш распорядок дня. Рутинные дела, обязательства, повседневную жизнь. Могут измениться обязанности на работе отношения с начальством или подчиненными. Возможно, вам придется о ком-то заботиться, помогать или кто-то пожелает это сделать для вас. Может возникнуть дело или занятие, требующее особого внимания к деталям, сосредоточенности. Если вы ищете работу в другой стране, то в этот коридор затмений откроются для вас новые возможности. А в ближайшие полгода появятся реальные перспективы выезда за рубеж. Возможно, получение судьбоносной информации или новости, касающиеся вашей профессиональной деятельности. 15 декабря Венера переходит в знак Стрельца в шестом доме, благоприятствует всему, что связано с профессиональной деятельностью, юридическими вопросами, взаимоотношениями с коллегами. Хорошее время для обучения –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 В вашем символическом восьмом доме и открывают новый 20-летний цикл. Для вас этот аспект означает начало больших перемен и трансформаций. 30 декабря полнолуние в раке в вашем символическом первом доме в 5.28 по киевскому времени. В партнерских, личных и деловых отношениях наступит ясность. Возможно, придется принимать серьезное решение касаемо дальнейшего развития этих отношений. Соглашаться ли на дальнейшую работу? Актуально ли для вас продолжение брачного или романтического союза? Наступит некое окончание старого цикла и начало нового. При этом вы в любом случае будете чувствовать поддержку. Благословение, если вы стараетесь выполнять качественно свою работу, если вы честно ведете себя по отношению к партнерам, то декабрь и то, что начинается в этом месяце, в ближайшие полгода, принесет вам счастье и удовлетворение. На этом у меня все. Если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.